Вот она, наша Олексочка, пять котят родила. А, да какой, кто мальчики или девочки, не знаю, не соображаю. Вот, по старшую вызову. Сюда ведет врача домой, пускай посмотрит. Вот так вот. Кузь, ты чё туда залез, а? Охраняешь своих котяток, да, Кузечка? Ну, ты даешь. Да? Вот. вот они, они наши красоточки Такие хорошенькие Ухти, Уже большие, подросли Сегодня какое число? 24 24? Это им 20 дней сегодня Да, завтра три недели будет эти кисюлечки такие, красотулечки наши, маленькие наши, да, лапочки наши такие хорошие. Чё моя лапочка? И Заборим. куда ж ты полез? А? а? Уже Да. Ну-ка это, туда его положи, на этот... Отсюда? Ну, да малявки наши вот это такие ну сейчас ладно они еще маленькие совсем уже месяц когда будет уже будет вообще интереснее их снимать лапочки наши это рыжий куда-то пошел красавчики наши Так, тень от себя падает. Так, рыжий мальчик, остальные все девочки. Так. Вот это веслоухихая. Рыжий прямоухий. Так, вот этот трехцветный веслоухий. Все остальные все прямоухие. Серенький прямоухий. В общем, два веслоухих. Это вот ихний папа пошел. Это их мама веслоухая. Откузя, а? Че? Сыночка увидал. Знаете, как дерутся. Играется. ты, мои маленькие? Этот сидит. Года да. нет, уже папа. Алекса, ну, да. мордашку. Так, это девочка у нас. 4 февраля, сегодня ей месяц исполнился. Трехцветная. Красавица. Скоттиш страйт. Примаухая шотландская кошечка. Девочка 4 февраля. Ей сегодня исполнился один месяц. Скоттиш фолт. Шотландская бесло... беслоухая. Беслоухая. Хорошенькая такая красавица. Девочка такая, умничка такая. О, это такая красивая. Ну-ка, повернись сюда. Ну, вот да, это да, да, да, да. красотуля. Кись-кись-кись. Кисюлечка. Вот она, она наша лапочка хорошая. Ну и это наш единственный мальчик. Рыженький такой хорошенький. Скоттиш страйт. Примолухи шотландский котеночек. Ой, ты красавчик какой. Сегодня вот 4 февраля, ему месяц исполнился. Ну давай теперь мы на твое личико посмотрим. Да, давай, давай, давай, давай. На твое личико посмотрим. Маленький мой. О, вот он. Вот он. Ой-ой-ой. Хорошенький. Красавчик ты у нас. Ну все, все, все. Все, больше мы тебя не трогаем. Больше мы тебя не трогаем. Лапочку. Так, мальчик. 4 февраля. Сегодня ему месяц исполнился. Скоттишфолд. Хорошенький такой. Красивенький. Ой, ну ты смотри у меня, не упади. Вот. Сейчас на мордашечку посмотрим. Вот это Койнка. Ну ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка, где наша мордашечка? Где наша мордашечка? Вот он, он хорошенький мальчик. Кстати, вот лапки у него черные. Всего две кошечки такие с черными лапами. Ой, тетяка, красавчик. Ой, красавица. Маленькая лапочка. Да. Эта кошечка всем стандартам породы соответствует. Сейчас вторую такую уже покажу. Так, это у нас девочка. Сегодня 4 февраля, ей исполнился один месяц. Скоттиш страйт. Прямоухая шотландская кисочка. Хорошенькая красавичка наша. Сейчас посмотрим мордашечку. Ну-ка, вот повернись сюда, повернись сюда, повернись, моя красавица. Да, давай, давай, давай. Давай мы тебе сейчас на ручки возьмем. Вот она. Вот она, красавичка Настя. Ой, тут. тут, тут, тут, тут вот. Хорошая. Хорошая девочка. Лапки у нее черные. Вот. Обычно таких котят оставляют в разведение. То есть стандарт породы. Вот они, они. Мама пошла. Папа здесь, красавцы мои, вот они они, рыжая мама веслоухая, Олег созвать, и Казимир, а просто Кузя, папочка наш, скотч страит.